Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, эти ночи, они очень сильные и по языческому календарю обладает особой энергией. В такое время. Я иногда призываю великие души, чтобы узнать у них информацию, спросить, вопрошать их. Духов вызывает по-разному. С помощью доски. Позже эта система называлась, уже начала называться доска Уиджи, потому что его изобретение ⁇ Да, нет, прощай ⁇ Цифры, буквы и так далее. Призывается с помощью камней, духа камней. С помощью воды. С помощью энергии свечи, то есть воска и огня. По-разному. Очень много различных методов призыва духов. Есть призывы совершенно без какой-либо атрибутики. Но здесь нужно очень много концентрации, энергии, силы. Одно время я часто снимала призывы духов. И в прямом эфире мы с вами призывали. И с поразительной точностью были ответы, которые задавали люди. Есть очень много прямых эфиров. «Смотрю сквозь стены» что говорят ваши предки. Много. В прошлом году много было снято. А в этом году я взяла немного перерыва, потому что, во-первых, все это, что происходит в мире, давит на состояние души. И можешь освободить свою энергию не получается до последнего открыться, потому что постоянные мысли, что ты увидишь опять чью-то боли, эти учения людей, они еще в воздухе. Вот эта энергия страданий. Ну и, знаете, мертвые берут очень много, очень много энергии, очень много сил, они выжимают. Потом долгое время приходится набираться обратно жизненной силой, После таких вызовов у меня синяки под глазами держатся целую неделю. И очень мало, мало жизненной энергии. Они берут эту жизненную силу, поэтому часто вызывать их нельзя. Вот люди, которые балуются этим, э, во-первых, они не вызывают те души, которых зовут, для того, чтобы вызвать эти души. Знаете, сила идет к силе, как я говорю, чтобы вызвать эти души, нужно обладать силой. Если ты не обладаешь этой силой и разрешением, самое главное, то придут низменные духи, которые ничего общего с теми великими душами, которых ты призываешь, не имеют, но придут и будут кормиться твоей энергией. Вот поэтому очень многие говорят, что когда вызывали духов в школьные годы, да, приходил там дух Высоцкого, Гоголя, Материл их и так далее. На самом деле ни Высотки, ни Гоголь, никто из тех, кого они вызывали, не приходил, естественно. Нужно быть медиумом, чтобы их призывать. Медиумом с большим стажем. А здесь детвора, здесь молодежь, студенты, которые балуются ерундой и занимаются, и <смех> приходят совершенно другие сущности, которые опасны. Да вообще души опасны. Любая сущность потустороннего мира, она опасна, если ты не умеешь работать с этой сущностью, понимаете? Я помню, одна из наших подписчиц говорила, что как-то они решились с друзьями, значит вызвать дух и так далее. И муж начал ерундой там заниматься, говорить, ой, бабушкины сказки, больше вам делать нефиг и прочее. В общем, повел себя неправильно. И начали вызывать, и тут в окно начали стучать, просто посреди ночи. Словно кто-то стучится в окно, стук в окно, в стекло. А они вызывали на девятом или каком-то, да, девятом этаже. И у него был такой страх и ужас, и после этого он вообще запретил таким вещам касаться. Так что это очень серьезно. У меня был такой опыт. По просьбе женщины я вызвала дух ее матери. Двери были закрыты, свет был выключен, электрический, электрического света не должно быть и все прочее. И я начала вызывать. И у меня было ощущение, не ощущение, а начали вламываться в двери стуки в двери, причем дверь в коридор. Словно какой-то пьяный мужик просто пытается зайти. Она... Я больше испугалась за нее, чем за себя, потому что я поняла, почему это было, потом это выяснилось, что она занимается не очень достойным делом, и мать очень оскорблена ее образом жизни, одним словом, обижена на нее она не хотела выйти на связь долго, долго и упорно я вызывала ее сказал некоторые подробности ее жизни потом сказала что я извиняюсь но сеанс отменяю потому что я вижу что она не хочет с тобой говорить но вот это вот этот стук и этот ужас в ее глазах я до сих пор помню так что друзья мои этим баловаться не стоит знаете как Михаил Багдасаров. Да, по-моему, Михаил его зовут. Дрессировщик, да? Укротитель. <смех> Михаил он или... <смех> вот их Багдасаровых два, как бы не, не спутать. Ну, династия Багдасаровых, которая дрессирует тигров, он сказал, вы видели когда-нибудь, чтобы Укротитель забирал домой тигра или льва? Потому что он понимает, что это зверь и что с ним шутить нельзя. Только люди неопытные или неразумные берут хищника домой, как домашнюю кошку, а потом от, от, от его зубов страдают, если живые остаются еще. То же самое. Вы видели, чтобы ведьма ходила по кладбищам, по ночам, камеры ставила, снимала, просто для развлечения. Ведьмы идут туда работать. Быстро заходят, быстро делают свои дела и уходят, потому что... Это не игра. Любая оплошность будет наказана. Именно люди силой, знающие, что это такое, именно они более, более других относятся к миру духов почтительно. Потому что в отличие от других, которые это рассматривают как развлечение, как какую-то мистику, даже где-то вот такой адреналин поднимается, знаете, в отличие от них ведьмы знают последствия такого отношения к миру духов. Очень много было блогеров за эти годы, которые по кладбищам ходили, там камеры ставили и так далее. Проследите за их судьбой и посмотрите. Многих из них уже нету живых, а многие из них очень несчастны. Кто-то спился, кто-то потерял квартиру, кто-то попал в аварию, остался инвалидом и так далее. Мир духов не любит внедрение туда. Это предисловие, которое нужно вам знать для тех людей, которые тоже захотят влезть. Именно влезть. Потому что если вас не звали, вы туда лезете. Итак, друзья мои, мир духов дает ответы на наши вопросы. Зачастую э, очень многие скрытые факты выходят наружу именно благодаря мирам духов. Были известные архе археологи, изобретатели, в частности Генрих Шлиман, например, он увлекался э, вызовом духов, и э, в одном из вызовов дух показал ему, где искать трою. И есть еще э, рассказ, э, определенный одно время в Европе увлекались вызовом духов. И <coughs> Даниэль Дефо, который с друзьями просто так ради развлечения звал духов, то есть вот присутствовал при этом сеансе, и пришел, вышел на контакт некий Робинзон Крузо которая рассказала о кораблекрушении, о том, что он остался на этом острове, но в отличие от его героя Робинзона, тот Робинзон умер, там остался. И он был настолько потрясен этим, что в ту же ночь сел писать эту книгу. Так что Мир Духов нам дает эту информацию тем, кому хочет дать. Ванга. Дух Ванги я вызывала в 2008 году, где-то так. То, что она мне сказала, меня очень сильно поразило настолько до глубины души, что я больше решила ее душу не трогать. Если честно, я испугалась. Потому что вот все, что со мной произошло, она мне сказала. Все, что я пережила в Москве. И о том, что я буду между миром живых и мертвых. И половина тебя будет мертвой, половина живой. И Она сказала. Вижу лицо, как полумесяц. Я не поняла, что такое полумесяц. Она же говорила загадками. Я хочу вам объяснить, что духи говорят подсознательно. Они не садятся напротив нас и с нами не ведут беседы. Они передают информацию подсознательно, и ты понимаешь, на любом языке. Там... Определенный язык ⁇ язык сознания, то есть телепатическая связь, можно так сказать. И поэтому нет нужды знать болгарский или иной язык, чтобы понять вангу, если ты вызываешь ее душу, если тебе можно, если она придет. Она мне сказала, рано ты меня позвала, рано. Придет время, позовешь, и я тебе скажу. Я сказала... Когда я тебя позову? Она сказала, во время Великой войны. И у меня вот это дурное предчувствие неприятное Великой войны, какое-то вот ощущение не очень. На днях увидела ее во сне, и она сказала, нет, вот просто вот как она говорит, вот так вот рукой стукнула об стол и говорит, пришло время. И все, я проснулась. Я поняла, пришло время, чтобы я у нее спросила. Души просто так не приходят. Все души, которые приходили ко мне подсознательно, во сне, вот в таком э, пограничном состоянии, либо я вызывала, они все передавали такую информацию, которую я передавала людям, потому что я не имею права их это хранить в себе. И это все сбывалось. Вы, вы этому свидетели, вы это знаете, поэтому мне говорить не нужно. И когда такая душа такого человека приходит, он просто так не приходит, ему есть что сказать, и я обязана это передать. Друзья мои, я решила вызвать ее сегодня. Сегодня я дома одна. И у нас просто гостят друзья. И я сказала, что я сегодня должна делами заниматься. Я вообще не очень любитель ехать, развлекаться куда-нибудь. Это и вообще и настроения нет, честно говоря. Но поскольку гости, и нужно куда-нибудь людей отвезти, и там что-то показать. И я говорю, выезжайте, а у меня важное дело. И вот села, сконцентрировалась. У меня просто вся головная боль прошла. Было прям тяжело из-за этой погоды. Полностью вот, полностью внутреннее состояние изменилось, и я сижу и призываю ее. И я к ней обращалась, баба Ванга всегда. То есть, когда я к ней обращалась, к ее силе, и хочу вам сказать, что она мне сказала. Во-первых, она мне сказала, я долго к тебе присматривалась. И решила тебе сказать. Присматривалась. Я буду говорить, э, отчасти расшифрую, но многое, наверное, время покажет. Потому что вы знаете, как-то она отрывками это говорила всегда при жизни. Я спросила ее. Ты же знаешь, о чем я хочу тебя спросить. Она говорит, конечно знаю. Ты хочешь узнать, почему мы все до этого дошли. Я говорю, да. И она сказала, вы должны это пройти, чтобы заново полюбить Россию. Это первое. Потом. Не было бы войны и потерь. И крови если бы вы не ставили памятники э, над могилами фашистов но мне сразу пришло пришла мысль что ну вот там вот эти все шествия и все прочее она говорит нет я говорю тебе не про это идет вот такая картина передо мной Волгоградская область, там есть э, кладбище немецких солдат. И там поставили им кресты, значит, э, оградили вот это кладбище немецких солдат. И она говорит, ты поняла, про что я говорю? Не нужно было ставить им памятники. Они пришли убивать. Убийцам памятник не ставится. То есть вдумайтесь, значит, мы это все получили на свою голову только потому, что мы нарушили равновесие Вселенское. А ведь она права. Да, мы говорим, ну, мертвые, ну, павшие, ну, они тоже были солдаты. А ведь они пришли убивать. Никто же их не выкапывает оттуда. Все, они похоронены, и пусть скажут на том спасибо, что их предали земле. А ведь мы разрешили им памятники поставить, кресты поставить. То есть разрешили им иметь кладбище, то есть память. А такое нельзя было разрешать. Ведь они пришли убивать, а убийцам памятник ставить нельзя. Нарушение равновесия. Они наказаны там, их души. А мы здесь им памятник ставим своим палачам. То есть мы тем самым показали Вселенной, что все хорошо, мы простили, можно еще раз повторить, мы не против. А мы должны были их осудить до последнего, я так понимаю. Дальше. Она сказала, скоро черное золото будет на весь золото. Три великие державы объединятся. Вижу Европу, она сказала. Она голодная. Ее терзают реки. Почему реки? Может быть, реки выйдут из русла. Она сказала, ее терзают реки. Ждите мутную воду. Земля будет раскрываться. И поглощать всех, кто там. Как это понять? Это либо землетрясение, что маловероятное, либо оползни? Реки будут терзать, значит, реки выйдут из русла. Значит, они будут смывать берега, и, как бы вместе с ними и дома поселения я так понимаю. Но время покажет. Далее. Кто был врагом, станет другом. Кто притворялся другом, стал врагом. Я спросила, что будет с нашим народом? Она сказала, будете жить богаче, чем раньше. Я говорю, а каким образом? Ведь вот видите, что делается с нами вокруг. Нас пытаются задушить. Она сказала... Яма, которая подготовлена для России, послужит ей или в ее пользу, что-то в этом роде. Яма, подготовленная для России, послужит в ее пользу. Откиньте страх. Далее. Я просто вспоминаю сейчас. Именно свои вопросы и, и та информация, которая шла. И вот буду сейчас вам как бы отрывками говорить. Она сказала, Европа отравление родников. Я спросила про Болгар. Что она думает про Болгарию? Сказала, Болгарию предадут. Я спросила, что она думает насчет Украины? Наши и нашими останутся. Все равно будем жалеть, сказала она. Все равно будем жалеть. Я спросила, кто победит в этой войне. И она сказала, победитель уже известен. Далее показала мне поле, сказала, посмотри. Видишь, и вот я перед глазами, вот такая картина появляется, поле, и идет огромное количество людей, целая армии людей, разных эпох, народов, и она говорит, разве можно победить их? Россия больше, чем вам кажется. Далее. Америка. Что будет с Америкой? Она сказала: "Тот, кто потерял разум, уже теряет жизнь". Я спросила: "Это насчет президента Америки? Что значит терять жизнь?". Она сказала: "Болезнь, болезнь жирает его изнутри". Еще раз себе повторяю: "Кто потерял разум, теряет жизнь". Великая семья руководит миром. Но у этой семьи нет потомков. Вот вдумайтесь, кто это. И как только последний умрет, мир от них освободится. Она сказала, Лизу скоро заберут. И я сразу поняла, о ком речь. Елизавета, английская. Зачем повторяешь, если поняла ответ? Лизу скоро заберут. Я говорю, а следующий английский король будет более лояльный? На что она мне ответила? Волчья кровь не меняется. Но силы будут не те. Дальше. Сказала, посмотри на Европу. Я вижу противостояние. Люди кидаются в огонь, кидают бутылки, газ, значит, вспышки какие-то, ножами кидаются. И она сказала, кровь праведных постучалась в небесные двери. Вот поймите, как это. Кровь праведных постучалась небесные двери. Я говорю, так они получают за кровь пролитую. И она опять мне говорит, если ты сразу поняла, почему спрашиваешь. Я говорю, что будет с Россией? Феникса не сжигают. Она сама огонь а мы не докатимся до того уровня, как нам угрожают. И она сказала, вспомни, что случилось с теми, кто ей угрожал. Сказала, Греция, будь осторожна. Придет тот, кто захочет повести вас за собой. Тот, который лже-пророк. За ним не идите. Я говорю, а как люди поймут, что за ним идти не нужно? У него жена Турчанка. Вот кто из греческих политиков? Теперь думайте сами. Я говорю, что будет с Грузией? Что именно вот сейчас с Грузией случится? Потому что я за Грузию тоже переживаю. Воин иногда теряет разум, но храбрость никогда. Это про грузин. Воин иногда теряет разум, но храбрость никогда. Ну, видимо, храбростью эти люди встанут на ноги и как бы себя обретут по новой. Я спросила, что будет с Арменией. И она мне сказала интересную вещь. Дары, которые принимают замен на жизнь своих детей, отравлены. Предатели начнут умирать. Как понять отравленные, я даже не знаю, то ли в буквальном смысле отравленные дары. Или.. Это некое проклятие, которое они берут на себя, когда принимают дары у убийц. Она сказала, в семье Алиевых будет великая трагедия. Какая трагедия, наверное, время покажет. Увидим мы все вместе. Вы знаете, что она никогда просто так ничего не говорит. Она сказала, что то, что она говорит, достаточно для того, чтобы люди поняли, что ожидать. И я говорю, что для нас Россия в этом мире – она сказала, Россия ковчег. Она единственная, кто выживет в этой борьбе. Далее. Пустыня зацветет. Какая пустыня? Придет время, узнаешь. Ждите. Уже подходит. Далее. Спросила про Путина. Что ты можешь сказать про этого человека? Она сказала. Ему многое простится, ибо он много возлюбил. Он совершал преступление, Совершал, как и все великие мира сего. Но то, что он сейчас сделал, это самое важное. И по нему и будут его судить. Собиратель земли русской. Такие рождаются раз в тысячи лет. Но он не святой, сказала она. Но не вам его судить. Я говорю все... Бояться чего-то, каких-то последствий, ведь он сейчас в мишень. Его оберегают. Когда оберегают духи, сказала она, то человек здесь бессилен. Далее, пытаюсь вспомнить все свои вопросы и ответы. Нищие будут богатеть. Богатые обнищают. Будет много потерь. Много смертей от горя. Но вы научитесь любить свою страну еще раз. Дальше. Те, которые сбежали, что от них ожидать? Что они смогут сделать? Они уже ничего не смогут сделать. Я спросила, они не опасны для России? Были опасны? Но все вышло наружу. Когда видите опасность, эта опасность уже не опасна. Вот так, примерно. Вокруг России, сказала она, огромным кольцом стали души павших. Они смотрят на вас и гордятся. Далее. А что будет с фашизмом на Земле? Он уничтожится, закончится. Неправильно боретесь, сказала Ванга. Неправильно боретесь. А как нужно правильно бороться? Придет время и узнаете. Я спросила. Будут ли продолжаться смерчи, ураганы? За невинную кровь нужно отвечать. И они будут отвечать. Тот, кто был головой, станет хвостом. А ноги станут головой. Опять загадки. Вижу огромную корону над этой страной, сказала она. Она соберет под своим крылом народы. Еще раз соберет. Я говорю, будет Советский Союз как возрождение? Нет. К прошлому возврата нет. Но я вижу огромную корону над этой страной. Осталось терпеть немного. Наберитесь мудрости. Мы все видим. Мы здесь. Мы все видим и все знаем. Я сказала, мы это кто? Мы. Кто живет здесь? Живет. Я говорю, ну вы же не живые. Мы более живые, чем вы. Что делать людям? Помните, кто вы. Далее. Насчет атомной войны: будет ли такое? Вынудит ли Россию к этому? она сказала: когда тигр рычит то народ уже разбегается. Нет нужды тигру показываться. Делайте вывод. Скоро, скоро они будут возвращаться назад и просить прощения. Я вижу голодную Европу, она сказала. Народы обезумели, они будут проситься в Россию. Великий щит над этой страной. Не бойтесь. Я спросила, мы сможем преодолеть с честью. Вы уже преодолели. Я спросила, сколько погибло там солдат. Она мне назвала эту цифру. Но я не буду называть эту цифру. Не буду по той причине, что... официально статистика вам скажет. Но я вам скажу. Не более чем 1500. Не более. Я сказала, а сколько погибло со стороны Украины? Вы готовы к этим цифрам, которые я сейчас вам назову? Она сказала, украинских солдат 11 802 человека. А мирных жителей я не спросила. Я спросила, потому что я знаю эту цифру сама. Придет время вам на завод. Но они погибли по вине, знаете, кто прикрывался ими. Да? Кто специальных убивал, чтобы валить потом на Россию. Они тоже погибли, конечно. Я спросила... Президенте Украин. Она сказала, я его проклинаю. Его будут терзать псы. Почему, непонятно. И сказала, интересуйтесь или спросите что-то вот так. Кто его дед? Так кто его дед? Спросите кто его дед и скольких его дед расстрелял. Надо будет узнать, кто его дед все-таки, чтобы сразу все стало на свои места. Она мне сказала, отпусти меня и позовешь меня после победы. Я говорю, так победа будет, она уже есть. Позовешь меня после победы. А сейчас отпусти меня. И не забывай. Скажи им, что над Россией огромная корона. Я говорю, как это понимать? Это власть. Они сами поймут. И после этого я ее поблагодарила и отпустила. Друзья мои, вы знаете, как она говорила, какой она была строгий человек. И она не была особо, скажем так, начитанный человек. И поэтому она говорила на простом языке. Потом приходилось расшифровывать, понимать. Здесь я понимаю, что более четко она мне сказала, более четко, чем при жизни говорила. Но теперь будем следить за всем, что она сказала. И позовем ее после победы. Узнаем, почему она так попросила. Именно после победы. Я не раз вызывала души великих людей. Я с полной уверенностью могу вам сказать, все, что они говорили, все сбывалось. С просто с точностью. Поэтому у меня сейчас нет никаких сомнений и переживаний по этому поводу. Просто некоторые вещи мне... Не до конца понятный, но оно откроется. Вы скоро сами увидите все. Спасибо ее великой душе. И то, что она после смерти с нами говорит. Будем ждать. Всем удачи!